Все хорошо, да, все слышно, отлично, добрый вечер. Хорошо, что народ так много. Да, понятное дело, что более-менее все, ну даже не только популяризаторы, вообще все как-то вот ученые популяризаторы, отметившиеся в соцсетях и не забанившие сразу всех они очень сильно страдают от того, что постоянно им пишут люди, у которых есть гениальные идеи, хочется сказать почти по всем поводам, но на самом деле мне, например, пишут в основном там, про черные дыры, Вселенную, темное вещество, ну то есть люди идут, естественно, по лекции, которые читают соответствующие люди, и типичное такое сообщение, типичный e-mail или сообщение в соцсетях начинается с того, что я посмотрел вашу лекцию по темному веществу, и у меня возникла идея, как это все объяснить. И, конечно, это довольно печальное событие, я бы сказал. Ну, то есть один раз смешно, два раза смешно, но я не думаю, что… Я думаю, что у учителей литературы в какой-то момент вырабатывается иммунитет по отношению к смешным фразам в сочинениях, и они уже не над всем смеются или совсем не смеются. И эта проблема, и на самом деле, тем не менее, связана она с чем-то хорошим. Да? То есть я не хочу сказать, что людям не надо придумывать никакие идеи. Это здорово, идеи вообще сами придумываются. Другое дело, что, наверное, не всегда надо про них рассказывать, то есть нужно как-то себя контролировать. И вообще говоря, я буду рассказывать про такую давно волновавшую меня тему, о которой я уже несколько раз говорил или писал, но я надеюсь немножко по-разному каждый раз. О гипотезах науки, о том, собственно, чем отличается современная хорошая проработанная научная гипотеза. Вот просто идеи. И э, вот про все это мы будем говорить. И я надеюсь, я, я очень постараюсь закончить наоборот пораньше, чтобы было время на вопросы. И не только на вопросы, но и на высказывания. У вас же тоже должны быть какие-то идеи по этому поводу. Э, вот мы про все это и поговорим. Э, хорошо. Как только мы произносим слово гипотеза, мы вспоминаем высказывание Ньютона о том, что гипотез он не измышляет. И это, конечно, очень жесткое высказывание. То есть я представляю, вот реально, если бы у Ньютона был там ВКонтакте или Фейсбук, то там сверху, наверное, было бы написано гипотез, не измышляю. И это должно было бы отпугивать. Но через какое-то время, естественно, Ньютон понял бы, что это никого ни от чего не отпугивает. Я не знаю уже, что нужно в прикол приколотый пост написать в ВКонтакте, чтобы от этого был бы хоть какой-то прок. Но тем не менее мы попробуем понять, что же имел в виду Ньютон под вот этой замечательной фразой, вырванной из контекста, что гипотезу он не измышляет. Конечно, Ньютон гипотезы измышлял. Речь идет фактически о том, что не надо изобретать чайник Рассела, который вот у нас у всех есть на значках, наверное. Я думаю, это он самый. То есть не нужно придумывать гипотезы, которые не требуются феноменологии, не требуются потоком наблюдательных данных, экспериментальных данных, а если э, есть данные, которые нужно объяснять, вот тогда нужно придумывать гипотезы, но при этом быть очень осторожным. И вот дальше мы будем говорить о том, какие бывают гипотезы, хорошие, плохие, и что про это нужно знать, если у вас появилась своя гипотеза, и вы не знаете, что с ней делать. Да, это я забыл, это герб Ньютона, он тоже должен был бы украсить его ВКонтакте, прошу прощения. И он да, очень хорошо прямо сочетается с гипотез не измышляю вот такая штука это все вместе очень хороший такой логотип хорошо итак поговорим о гипотезах в современной науке я даже сразу открою вторую часть гипотезы можно разделить на две части Гипотезы публичные – это не значит, что про них пишет там Нью-Йорк Таймс, газета Правда или еще что-то, а это означает, что их вообще озвучивают на публике. И рабочие гипотезы, которые можно обсуждать с коллегами, как-то пытаться развить, но они еще не дошли до уровня публичных гипотез. И безусловно, все попытки самодеятельных авторов придумать какую-то гипотезу, они, как правило, находятся ну, глубоко слева на этой картинке. То есть это не гипотезы в современном научном смысле, это какие-то смутные идеи о том, как что-то можно было бы сделать. В подавляющем большинстве случаев, естественно, эти люди посчитать сами ничего не могут. С никакими экспериментальными данными серьезно не сравниваются. То есть сравнение с экспериментальными данными, оно примерно на уровне солнца светит, а ночью его не видно. Вот Это некие экспериментальные данные, которые люди используют в гипотезах. Так вот это очень важное разделение публичные гипотезы и э, гипотезы которые люди обсуждают в рабочем кругу и это очень важно понимать поскольку, ну вначале мне казалось, что таких людей должно быть много, потом я понял, что их должно быть, что их нет практически, но тем не менее, мы можем представить себе идеального самодеятельного автора, который честно провел большое время не просто в гугле, а в scholar-гугле, и честно пытался найти, вот у ему пришла в голову идея, публиковали что-то по этому поводу или не публиковали, и он видит честно, что не публиковали, и прям совсем убежден, что ему первому пришла в голову эта мысль. Скорее всего, это не так, скорее всего, такая мысль кому-нибудь в голову приходила, ее пытались развить, но специально обученные люди это сделать не смогли. И, скорее всего, это означает, что у самодеятельного автора тоже ничего не получится, и это важно понимать. Соответственно, следующий важный такой момент, важный статус, это то, что можно назвать обсуждаемыми гипотезами. Итак, если у человека появилась гипотеза, то сейчас идея, нельзя опубликовать просто голую идею. Мы давно ушли от того момента, когда можно было написать научную статью примерно такую. Вот, вот реально есть всякие смешные примеры статьи с самым коротким абстрактом. Как вы думаете, какой самый короткий абстракт? И какое… Но ну, если по-английски, то no. То есть типично это название статьи, но там можно ли объяснить темное вещество кирпичами? No. Это вот например, самое. Я короче не видел, что интересно, по-русски самый короткий ответ был бы да, да? потому что нет длиннее. Так вот, тем не менее, если вам пришла в голову идея, вы не можете опубликовать статью примерно такого же объема, как сообщение типичное в соцсетях или e-mail. Мне пришла в голову идея, что и дальше буквально одно-два предложения. Это совершенно невозможно. Гипотезу идеи нужно развивать. Ее нужно развить и развить, мы говорим о естественных науках, развить до уровня хотя бы возможности прямого сравнения с экспериментальными или данными наблюдений с данными экспериментов или данными наблюдений. И если это не проделано, а это задача именно автора идеи, то публиковать нечего. То есть в крайнем случае вот эти голые, такие вброшенные идеи, они появляются в разделе дискуссии в конце статьи, а этот раздел не все и читают, потому что научную статью ученые обычно читают. Читают заголовок, если не понравился заголовок, она откладывается. Дальше читается абстракт, дальше читается заключение, потом может читаться введение, ну и вот так потихоньку, и вот раздел дискуссии, это самое последнее, что люди читают, вот в разделе дискуссии можно написать абзац о том, что, а еще может быть, что но полноценная статья в таком виде невозможна. То есть любая идея должна быть доведена до некоторого довольно высокого в современной науке статуса, когда ее вообще можно обсуждать. И... Вот этого сознания действительно у большинства людей нет, что неудивительно, потому что все таки есть научное сообщество, живущее по своим законам, и совершенно естественно, что люди, не входящие в какое-то сообщество, в том числе и научное, не, не понимают, ну и не обязаны понимать о том, по, то, по каким законам это сообщество существует, функционирует, тем более если это какие-то неписанные такие правила. Но тем не менее, вот само понимание того, что идею нужно доводить до уровня сравнения с данными, нужно провести это заранее. То есть ну, автор идеи, автор гипотезы, если он ее выносит на общественное поле какое-то, он уже был обязан продумать все базовые вопросы, которые можно задать по поводу этой идеи. А это именно то, что делают ученые, когда читают... То статью, то есть в норме э, люди со временем начинают получать очень много предложений, отрецензировать научные статьи. И это приводит к такому очень интересному навыку, э, что когда вы читаете научную статью, то э, у вас половина мозга может думать, конечно, о том, как бы использовать результаты этой статьи, но как минимум одна половина мозга у вас думает, а что там неправильно. Это очень важный навык, к чему можно придраться. И это очень полезно, это экономит время, в частности, потому что вы читаете, доходите до момента, когда вам кажется, что прям очень сильно можно кстати, придраться, дальше и можно и не читать. И это очень хорошо. Но читать статьи необходимо. И следующий пункт, который связан с самодеятельными авторами, он, мне кажется, совершенно замечательный, поскольку... Огромная доля этих людей, и я думаю, что практически все, если с ними вести разговор подольше, зададут один и тот же вопрос. В какой журнал мне статью послать? И если такой вопрос задается, то самой его постановки достаточно для того, чтобы дальше с человеком на эту тему никогда не говорить. И это тоже очень важная мысль. Почему? Потому что ответ-то очень простой. Если... Мы исходим из того, вот мы начали с презумпции невиновности. Мы искренне верим, что человек проделал правильно всю работу, и это означает, что он хорошо знаком с текущими работами в этой области. Текущие работы всегда публикуются в виде журнальных публикаций. Опять-таки, если мы говорим о естественных науках, по крайней мере, про другие я знаю гораздо меньше. И поэтому, если человек делал, проделал эту работу, он читал много статей, и послать нужно просто в тот журнал, в котором он читал статьи. Откуда он больше их читал, туда он и посылает. Я вот вчера, готовясь к этому, вставил кусочек из своей недавней статьи. Это кусочек списка литературы. И ну вот там пять статей в соответствующем журнале мы послали статью в тот же журнал. Тут, конечно, у нас выбор несколько ограничен. Есть журналы, где ученые, не входящие, например, в какой-то там комьюнити, европейское, например, должны платить некую небольшую денежку за публикацию в журнале. И в этом смысле иногда не хочется это делать, потому что есть журнал с бесплатной публикацией. Но вот в частности выделенный журнал «Записки королевского астрономического общества» как раз отвечает всем этим требованиям. Но как бы то ни было, если человек разрабатывает какую-то гипотезу, и это очень важно, нужно и вы пытаетесь с ним коммуницировать, то важно понять, а что он изучает, что он сейчас читает по этой тематике, поскольку действительно можно с уверенностью говорить о том, что совершенно невозможна ситуация, что человек прочел и честно, вот опять же, будем считать, честно проработал какую-нибудь фундаментальную книгу по э, знаю, общей теории относительности, да? э, но это все, что он прочел по этой тематике, а потом ему пришла в голову какая-то гениальная идея. Э, скорее всего, эта гениальная идея пришла в голову еще многим людям, и скорее всего, не сегодня, не вчера, а лет 50 назад, и узнать это можно э, по журнальным публикациям следя за большим информационным потоком который сейчас существует фактически в любой области а вторая часть важности слежения за этим информационным потоком состоит не только в мониторинге идей а и в мониторинге данных экспериментов данных наблюдений чтобы было понятно что уже измерено что уже тем самым закрыто с чем можно сравниваться что станет возможным в ближайшем будущем и это тоже очень важный элемент Соответственно, как я сказал, если смотреть со стороны, то огромный круг идей, обсуждаемых профессионалами, просто не доступен, потому что идеи не дошли до достаточно высокого уровня проработки, и поэтому о них невозможно узнать со стороны. Нужно так или иначе быть членом сообщества хотя бы, потому что какие-то идеи могут обсуждаться на конференциях, семинарах, причем, может быть, даже не во время докладов, а скорее во время кофебрейков или там каких-то посиделок после основных выступлений после основных заседаний в рамках соответствующей конференции. И это очень важно учитывать, потому что э, вот следующие слайды будут посвящены тому, что научное сообщество реально большое. Э, Все-таки э, по большей части, э, и мне кажется, что это во всех областях происходит, э, такие вот романтически настроенные люди, а естественно э, любой... Вот даже слово, давайте прям, можно вопрос такой задать. Вот на взгляд, слово «дилетант» с каким веком у вас ассоциируется? Скорее. Ну, хорошо, Я честно ожидал, что-нибудь там 19-й, да, с каким-нибудь прекрасным дилетантом, с, я не знаю, там, с песнями о и еще с чем-нибудь таким про а, какое-то такое время. А, то есть было время действительно, дилетант это не, как сказать, не самое плохое слово. Да? Тут вот недавно в соцсетях в разных себе себя устроил большое обсуждение о слове гуманитарий. То есть мне, мне правда кажется, что это такая катастрофа у нас, происходящая в головах. У нас массовое определение слова гуманитария, оно не позитивное, в смысле вот в него вкладывается не смысл, что человек обладает какими-то свойствами, а негативный — человек, которым не обладает какими-то свойствами. И мне здесь всегда памятен разговор, подслушанный где-то в переходе, в метро я быстро шел, две дамы разговаривали про детей. И вот они значит, говорили, когда у нас все просто, у нас провели контрольную по математике, разделили всех на гениев и гуманитариев. Вот, Это совершенно неправильный подход, естественно, потому что если человек называет себя, вот он правда самоидентифицирует себя, говорит, вы знаете, вот то, что вы тут рассказываете, это непонятно, я гуманитарий. Но очевидно, наверное, это означает, что он там, может рассказать мне про основные идеи фенологии духа или там, почитать Латериамона на французском и разъяснить, в чем там смысл. Но, как правило, оказывается, это не так. Как правило, это оказывается, что он не может решить квадратное уравнение. И, все. и в этом смысле это неправильно. Вот. Так вот, проблема в том, что в естественных науках время дилетантов ушло. Ушло оно, потому что начиная там, в течение 20 века, да, но уж совсем такой резкий рост после Второй мировой войны произошел, э, наука стала безумно профессиональной. И э, то же самое происходит во многих разных областях. Вот мне очень нравится пример. Э, По-моему, это было на гонке 24 часа Лиман, но на какой-то 24-часовой гонке где-то полвека назад, очень давно-давно-давно. Вот. Количество команд ограничено, а большие автопроизводители выставляли по несколько команд, естественно. Ну Иногда вот на старте не хватало места. И какая-то британская команда, я не помню, чья там, Бентли, допустим, неважно, они привезли четыре. Команды, и четвертый не хватило мест на старте, то есть вот был список ранжированный. Ну и что делают англичане, которые приехали на гонку, а их туда не пустили? Они, естественно, пошли в ПАП местный втроем шоферу, поскольку 24-часовая гонка там три э, пилота. Они пошли, сели и начали заливать это печальное событие. А тут прибегает менеджер и говорит: Вы знаете, одна команда снялась, мы можем вас выставить. Они выбрали самого трезвого из себя, посадили его за руль. Гонка 24-часовая, машина открытая, его проветрило, а остальные, значит, проветрились. Они выиграли эту гонку, суть вот про это надо фильм снимать, я считаю. Так вот, в современных гонках в Лимане такое невозможно. То есть, ну, кроме того, что за руль не пустят уже, если человек вот только отставил Пинту. А с другой стороны, реально невозможно так выиграть, потому что уровень стал совсем другим. И современным пилотом Формулы 1 им алкоголь нельзя принимать несколько дней до. И еще какие-то всякие стимулирующие средства. Потому что это стал временем профессионалов. То же самое происходит в науке, но до этого мы еще доберемся. Естественная частая реакция, когда человек пишет какую-то свою гипотезу, а ты ему отвечаешь вот сразу там до свидания то э, он начат, начинает обвинять э, в консерватизме, если не успеть сразу забанить, поэтому совет баньте сразу, чтобы вообще нельзя было ответить. Э, но, соответственно, начинает обвинять в консерватизме, в, в том, что значит, у вас там заговоры, вы все поклоняетесь тайной Эйнштейну. Э, я бы, может быть, устроил алтарь Эйнштейна, если бы у меня был отдельный кабинет или квартирка была хоть чуть-чуть побольше. Э, она чаще всего просто нет места. Да. Э, тем не менее... Э, не надо очень долго гуглить, чтобы понять, что это не так, поскольку как раз наука, собственно, вот люди, которые занимаются именно наукой, это люди, живущие в очень конкурентном, очень соревновательном мире, где повторяющимся высказыванием о том, что Эйнштейн прав, совершенно ничего нельзя добиться. И в этом смысле в науке очень интересно сочетаются консерватизм и антидогматизм, и Теория гравитации как раз очень яркий пример, довольно много людей в мире профессионально занимается разработкой именно новых теорий гравитации. Так вот эта конкуренция действительно очень сильна, и в науке дух соревновательности он развивает гораздо больше, чем какая-то корпоративная солидарность. Ну, корпоративная солидарность может проявляться на какие-то очень сильные внешние воздействия, но... Все, что касается собственно, вопросов идей, их развития, это попадает скорее в область конкуренции. И в этом смысле люди действительно были бы рады схватиться за какие-то новые идеи, помочь их развить что-то, сделать. И это, это очень сильный внутренний позыв. В этом смысле, если люди вот прямо отбрасывают идею, это означает, что у них есть какие-то очень хорошие аргументы в эту пользу, которые, может быть, они не готовы высказывать просто из-за недостатка времени. Хорошо. Следующий пункт, который появляется постоянно, при критике ученых научного сообщества в связи с тем, что они прямо отбрасывают какие-то идеи с входа, прямо вот сразу, состоит в том, что люди начинают апеллировать к прошлому. Мы приведем какой-нибудь банальный пример. Это вот что вы прямо вот сразу, я произнес слово астрология, а вы, значит, сразу за виллы схватились. Так нельзя. Вот, например, Кеплер занимался астрологией. Вы думаете, вы умнее Кеплера? Я не думаю, что я у меня и Кеплера, я это могу сказать под запись, могу расписаться в этом, я так не думаю. Но я думаю, что я на 400 лет позже живу, и это дает мне право какие-то идеи отбрасывать, потому что огромное количество людей за эти 400 лет проделало большую работу, которая показала, что какие-то идеи не верны, например, астрология, ну, в общем, в целом, я бы сказал. И то же самое можно сказать про многое другое. И, естественно, это характеризует и многие более недавние идеи гипотезы. Например, там, гипотезу стационарности Вселенной. Я еще успел увидеть мэтров, которые на конференции реально делали доклады по стационарной Вселенной. Ну, в такой мемориальной секции, но тем не менее что довольно интересное. Потому что эти люди занимались этим в 50-е годы, в начале 60-х, когда это было еще можно. В том смысле, что еще не было данных по реликтовому излучению и многих других космологических данных, и можно было придумывать какие-то варианты гипотез с уже с такой стационарной метрикой не расширяющейся вселенной, но статус гипотезы меняется. Гипотеза когда-то могла быть едва ли не стандартной гипотезой, вот мы прямо все думали, что. А потом оказалось, что это не так. И как раз в 20 веке, где темп развития науки очень высок, это может происходить очень быстро. То есть вы можете снять с полки ну, вроде бы относительно свежую книжку, научно-популярную, 20 лет. Скажем, прошло. Читаете ее, и там прям вот есть такая хорошая гипотеза и пишет прям очень уважаемый человек и, и ссылается на что-то серьезное. Вроде вы проделали работу, кроме одного, прошло 20 лет. Если вы не знаете, что произошло за 20 лет, за эти 20 лет могли идею полностью закрыть. Это совершенно нормальный. Момент. Так вот, я уже произнес слово стандартная гипотеза. Стандартные гипотезы, Стандартные гипотезы это, это высший уровень для гипотезы. Дальше гипотезы становится вот тем, что есть на самом деле. Стандартные гипотезы это идеи, которые с одной стороны имеют статус гипотез, с другой стороны, аргументы в их пользу настолько сильны, как правило, разнообразны, что сообщество считает эту гипотезу лучшей и лучший не среди равных, а просто лучший, сильно лучший, и ждет, когда ее подтвердят. Это означает, что я, занимаясь нейтронными звездами, когда мне нужно взять какую-то теорию гравитации для описания объекта, который я хочу изучить детальнее, я могу взять, конечно, любую теорию гравитации, ну, из тех, что рассматриваю комьюнити, как претендующими на что-то. Но мне это неинтересно, я хочу взять лучшую, поэтому я возьму общую теорию относительности. Прекрасно понимаю, что есть другие модели гравитации, но я беру нечто, что является таким вот стандартным. И э, то же самое ученые проделывают постоянно. Это, я думаю, часть любого исследовательского проекта, использование стандартных предположений. Но у нас в голове всегда есть э, значок, что это предположение. Мы понимаем, что это может измениться. Мы не всегда это произносим вслух, потому что это представляется слишком очевидным. Немножко хуже, что мы не всегда произносим это вслух на популярных лекциях, не всегда оговариваем это в книгах, но действительно, тем не менее, это так. И к стандартным гипотезам ну, вот относятся, например, вот эти приведенные идеи. Скажем, стандартная модель физики элементарных частиц. Это некая модель, то есть можно считать гипотезой, то, что природа описывается этой моделью, но мы знаем уже, существование большого набора экспериментальных данных, которые требуют выхода за рамки стандартной модели, например, измерение массы нейтрина. Мы знаем, что нейтрина является массивной частицей, это требует выхода за стандартную модель. Ну и список можно продолжать, теория инфляции в космологии, темное вещество, темная энергия, все это гипотезы. Но все это стандартная гипотеза. Это то, что вы возьмете в первую очередь, если вам нужно это использовать как инструмент. Если это не является само по себе объектом вашего исследования, тогда, конечно, бессмысленно брать стандартные, нужно проверять другие или строить другие модели. Но когда вы это используете как инструмент, то, конечно, вы берете именно стандартные гипотезы. Но вот сейчас как раз это такая очень... Горячая тема, и довольно много есть всяких статей, видео, их легко найти. Есть, может быть, может быть есть проблемы у лямбда CDM модели. С одной стороны, модель совершенно потрясающая, и не зря Peeblesу дали Нобелевскую премию по физике. Повторюсь, я вот искренне считаю, что ему дали как… Ну, премия она должна быть да? они не могут дать премию сообществу космологов, которые молодцы. Ее нужно дать конкретному человеку, такой регламент. Но по сути это признание заслуг современной космологии, в первую очередь, вот, поскольку это пивл с теоретической ее части. У нас есть очень хорошая космологическая модель, лямбда-сидием модель. Но она, она настолько хорошая, а хорошая модель, вообще говоря, всегда должна быть достаточно простой, что мы понимаем, что она не может быть абсолютно правильной что на каком-то уровне точности измерений мы начнем видеть отклонение от э, стандартной лямбда cdm модели и может быть их начали видеть и есть самые разные наблюдения э, космология покоится на огромном наборе данных про что еще скажу которые начинают вот они достигли там уровня процентной примерно точности измерений э, они начинают плохо стыковаться друг с другом, и это очень интересно, это может потребовать новых гипотез, но эти новые гипотезы должны хорошо соотноситься с вот этой стандартной моделью. Крайне маловероятно, что просто она вся рассыпется и окажется, что, что все совсем не так. Темное вещество — другая иллюстрация стандартной гипотезы, я уже не буду на этом останавливаться. Пример очень удачной гипотезы, когда-то высказанной, это идея нейтрина. Как вы знаете, люди наблюдали некоторые аномалии в экспериментах в области ядерной физики. И аномалии были очень серьезными, очень надежными, и нужно было их объяснять. И люди высказывали самые разнообразные гипотезы, вплоть до несохранения энергии в индивидуальных квантовых процессах. то есть Энергия могла сохраняться только в целом а в индивидуальных процессах нет, это тоже обсуждалось. А Пауле сделал вроде то, что делать нельзя, то, что всем хочется делать, но вот то, что можно Паули, не всем значит, пользователям YouTube можно делать. Он сказал, должно быть частица, он не оценивал особенно никакие ее параметры. Вот, вот просто такая последний, ну, на мой взгляд, такой яркий пример голой идеи, когда человек высказал, и так оно и было правильно. Но для этого да, надо быть Пауле. Чтобы вас слушали, по крайней мере, нужно до этого много что интересного сделать. И действительно довольно быстро эту идею удалось развить, проверить, открыть частицу. И сейчас для нас нейтрино часто является инструментом, а не объектом исследований. Постоянно продолжаются тесты общей теории относительности, но про это я не буду говорить. Еще один пример стандартной гипотезы — это черные дыры. Можно это разделить на две части. Вот я считаю, что с точки зрения астрофизики черные дыры существуют. Есть совершенно отдельный, другой вопрос, как черные дыры устроены. Но это вопрос определения, он такой юридически филологический, да, как вы определите черную дыру. И... Здесь, возможно, очень разные подходы. В частности, можно говорить, что черные дыры это то, что предсказывает общая теория относительности. Если объект устроен по-другому, мы не будем называть его черной дырой. На мой взгляд, это неправильно. Но вопрос, как устроены черные дыры, может ждать своего ответа еще очень долго не знаю, десятилетия, столетия очень трудно узнать, что происходит вблизи, совсем вблизи горизонта, и почти невозможно узнать, что происходит внутри черной дыры с точки зрения наблюдения или эксперимента. Но тем не менее в астрофизике у нас есть большой комплекс данных по объектам, которые удобно уже назвать черными дырами и перестать добавлять к этому слову кандидаты. Но... Но жесткое утверждение состоит в том, что несмотря на огромный комплекс данных, мы не доказали существование горизонта у этих объектов, мы, безусловно, не доказали, что внутри находится сингулярность, мы не знаем, каковы свойства этой сингулярности и так далее и тому подобное. Но это является стандартной гипотезой, в частности, вот благодаря большому количеству данных наблюдений. Очень часто, когда люди сталкиваются с какими-то гипотезами черные дыры, темное вещество, то позыв дать альтернативу сводятся к утверждению, это все очень сложно, у меня есть более простое объяснение. Вот так почти никогда не бывает. Если не быть достаточно глубоко погруженным в контекст, если не представлять всего набора наблюдательных экспериментальных данных, набора уже обсуждавшихся теоретических моделей, то есть, как правило, если какие-то стандартные гипотезы, ну или такие продвинутые гипотезы критикуются, эти продвинутые гипотезы получили свой статус не просто так. Как правило, это означает, что это самое простое объяснение. Да, можно представить себе, что черные объекты, которые я называю черными дырами, кандидаты черной дыры, это объекты, не имеющие горизонта. Но для этого потребуется огромное количество дополнительных предположений, которые плохо вписываются в нашу картину мира. И то же самое относится к ряду других моделей, например, к альтернативам темному веществу. Существуют модели, есть сейчас огромный поток статей, меня даже это удивляет, насколько много людей занимается модифицированной гравитацией сейчас, но эта альтернативная модель сталкивается с такими большими трудностями в объяснении наблюдений, что она перестает выглядеть сколь-нибудь такой элегантной. Да, это возможность, да, всегда можно придумать дополнительные невидимые сущности, дополнительные чайники Рассела, но здесь... Есть следующий шаг, такой вот некачественный, а количественный. Да, мы говорим, не надо придумывать чайники Рассел, но еще более важно так уже количественно, не придумывайте их много. Вот, вот это уже странно. Но хорошо, у вас есть какой-то удивительный факт данные нам в наблюдениях, в экспериментах. Придумайте, если вы можете объяснить одним чайником Russell, это уже хорошо. Но если по-другому не получается. но если приходят другие люди и говорят, мы тоже можем объяснить, у нас тоже есть идеи, но чайников надо 17 и вот в особой конфигурации, то, как правило, это не работает. У нас не просто в нас говорит какое-то эстетическое чувство, но… В вдобавок у нас есть опыт предыдущего развития науки, и, как правило, действительно в среднем это не работает, поэтому вызывает у людей довольно критическое отношение. Ну, здесь просто перечислены альтернативные модели для некоторых стандартных гипотез, я, пожалуй, не буду на этом останавливаться. Следующий важный момент состоит в наличии ключевых фактов в поддержку каких-то, моделей, каких-то сценариев и иногда каких-то гипотез. И удивительным образом очень часто эти ключевые факты оказываются неизвестными непрофессионалам, которые, тем не менее, пытаются придумать какие-то свои варианты гипотез, альтернатив. И это довольно существенный момент. То есть это такой очень легкий пункт для критики, когда сразу можно задать один вопрос, скажите, а как вот ваша теория объясняет то-то? И по виду человека, можно понять, что никак не объясняет, в том смысле он никогда об этом не задумывался. Я вот один раз такой видел прямо на семинаре, довольно странного человека, к нам на семинар привели в отдел, я еще едва ли студентом был, он рассказывал какую-то теорию гравитации, такую странноватую, ему задали один простой вопрос, все очень хорошо, а как в вашей модели описывается изменение параметров двойного пульсара, за который к тому времени, ну может быть Нобелевскую премию еще не вручили? Нет, уже вручили. Вот. И человек посмотрел у на нас таким взором, а он математической физикой все же занимается. Осталось, что он не знает, что такое двойной пульсар. И что вот Нобелевскую премию дали за проверку эффектов общей относительности в этом объекте. Все. Вот С этого момента до свидания. Вначале вы идете и объясняете хотя бы ключевые факты хорошо изученные объекты, а потом уже пытаетесь достучаться до людей со своими новыми идеями. Собственно, что здесь нарисовано, это два очень важных ключевых факта, которые почему-то не на слуху. Два разных подхода к демонстрации следствий, расширения Вселенной, мы реально можем измерять температуру реликтового излучения в разные эпохи. Мы можем, естественно, померить здесь, да, и по сути Нобелевская премия за проект КОБИ, в общем, практически за это и была дана. Но мы можем мерить температуру реликтового излучения в прошлой эпохе, сравнивать это с предсказаниями космологической модели, и делать это, повторюсь, разными способами. Реликтовое излучение возбуждает уровней в молекулах, и, соответственно, наблюдая переходы, наблюдая детали в спектрах далеких-далеких галактик, мы можем судить о температуре излучения, которое вызывает это возбуждение. Это один из методов. А второй метод состоит в использовании эффекта Сюняева-Зельдовича, Эффект состоит вот в чем. Существует скопление галактик, заполненные горячим газом, то есть там есть электроны, двигающиеся с огромными скоростями, и фотончик квантреликтового излучения, имеющий низкую энергию, рассеиваясь на этом электроне, энергию приобретает. И поэтому, наблюдая скопление галактик в в радиодиапазоне, в рентгеновском диапазоне, в большом диапазоне спектра, мы видим сдвиг спектра реликтового излучения в этом направлении, связанный с тем, что фотоны приобрели дополнительную энергию, то есть они ушли из самых и самой длинноволновой части, и добавились в более коротковолновую часть. И э, вот на красивом графике справа, о, я так показываю, вот справа вверху, э, показано изменение температуры реликтового излучения в зависимости от красного смещения. Э, ну и, соответственно, добавлена э, теоретическая кривулечка. То есть э, наша модель, а модели были построены, естественно, задолго до получения этого результата. Это не такой уж старый результат. Э, лет 10 назад, наверное, был получен. И у нас постоянно набираются очень важные, прямо ключевые факты, ключевые данные наблюдений или экспериментов в поддержку той или иной гипотезы. Но кроме единичных ключевых фактов, очень важно наличие большого набора данных. То есть, вот скажем, здание современной космологии, оно уже так выстроено, что даже если какой-то фактик оттуда вытащить, ключевой, здание не рухнет. Потому что есть очень много совершенно независимых э, видов данных э, по реликтовому излучению, по химическому составу Вселенной, по э, свойствам крупномасштабной структуры, по наблюдению динамики расширения. Э, вот все это вместе создает огромную совокупность данных, поэтому придумывать новые, скажем, космологические модели э, становится очень трудным занятием, потому что э, чтобы серьезно обсудить... Ваше предложение потребуется очень детально провести сравнение с большим комплексом данных, но который часто даже не под силу одному человеку, и поэтому создаются группы соавторов, которые это делают вместе. Ну и совсем из последних, поскольку вот «Девятая планета» благодаря интервью Батыгин Дудю сейчас прям совсем у всех на слуху, Просто в качестве примера такой гипотезы. Вот это в чистую гипотеза, но совершенно не голая идея. Люди довольно давно, уже несколько лет назад, начали обсуждать, что в распределении параметров орбит за нептуновых, транснептуновых объектов есть некоторые аномалии, которые трудно объяснить в рамках Э, стандартного сценария и нужно придумать что-то еще. Люди высказывали очень разные идеи, э, в том числе идею наличия еще одного массивного тела, который выстраивает орбиты определенным образом. Э, ну вот шла нормальная научная работа, а потом в январе 16 -го года Браун и Батыгин написали свою статью, э, которая э, ну, в неком смысле является еще одной в череде работ, э, но э, она стало действительно такой широко известность вот этот результат с этого момента с января 2016 года получил широкую известность это прямо все стали обсуждать на каждом углу есть девятая планета нет девятой планеты и это безусловно остается гипотезой но уже к январе 16 -го года, это была гипотеза детально просчитанная, не просто люди посмотрели вот на картинках или БАДы, наверное, там есть что-то еще, они посчитали, оценили параметр, посмотрели, чему это противоречит, чему не противоречит, и стало ясно, что это рабочая гипотеза, то есть с ней можно работать, можно пытаться что-то уточнять, нет жестких противоречий ни с какими известными данными, нет никакого серьезного способа сейчас показать, что эта гипотеза не верна. И при наличии альтернатив, можно по-другому объяснять вот это распределение орбит, эта гипотеза является красивой, понятной, экономной, и в этом смысле она хороша. Я бы сказал, что стандартные гипотезы еще трудно назвать, но тем не менее это очень хорошая идея, и поэтому продолжаются поиски этой планеты, возможно, что действительно такие гипотезы закрывать можно только экспериментально, то есть провести поиски и ограничения существующие передвинуть на такой уровень, что придется все-таки эту планету закрыть. А вот, например, недавно появившаяся такая гипотеза вполне себе в научном журнале, что девятая планета — это первичная черная дыра соответствующей массы, она является примером плохой гипотезы, на мой взгляд. И Браун совершенно правильно сказал, но еще можно высказать гипотезу, что там крутится бургер массы 8 масс Земли, это тоже ничему не будет противоречить. Но действительно в этом есть некая ненужная вычурность, которая делает гипотезу плохой. Соответственно, с этой точки зрения гипотеза девятой планеты гораздо лучше, чем гипотеза существования другой планеты на вытянутой орбите. Точно так же, как гипотеза о темном веществе гораздо лучше гипотеза о том, что какие-нибудь наблюдавшиеся вчера всполохи в небе связаны с неопознанным летающим объектом неземного происхождения. На этом я, наверное, остановлюсь. Спасибо. Спасибо. Теперь у нас есть время на вопросы из зала. Здесь мне помогут. Так, вопросы. Галя, Галя, вот девушки в третий ряд. Большое спасибо за доклад. Я только хотела уточнить, не в целях придраться, а именно как дилетант. Чем именно вы считаете плохой гипотезу черной дыры вместо девятой планеты? А, возникает очень серьезный вопрос, такой: откуда она там взялась и насколько это вероятно. То есть, безусловно, можно сказать, да, там первичные черные дыры, они были чем-то захвачены, всегда можно провести сценарий, так, так может быть, но это выглядит очень неестественно, а возникновение… Просто девятой планеты, да, оно выглядит естественно. То есть формирование, сценарий формирования Солнечной системы естественным образом приводит к возможности одну из планет выкинуть на высокую орбиту. Это кажется гораздо более вероятным. То есть если бы появление там, «Черной дыры» было совсем невозможным, да, то и статьи бы не было, ее там редакторы, ну или была бы в каком-то плохом журнале, зарезали бы. Это возможно, но это выглядит крайне неестественно, и это как бы все портит, то есть возникают дополнительные вопросы, нужны дополнительные идеи, предположения о том, почему вот именно такой массы, это сразу должно укладываться во все остальное, то есть там, где легкие черные дыры, например, вот смотрите, я все как-то надеюсь, но мне жалко времени своих студентов, ну и свое жалко. Есть замечательная значит, серия, на мой взгляд, очень комичных рассуждений, что там аппараты Венеры на Венере видели каких-то чебурашек бегающих. да, Это известный факт, да? Такой, вот есть такое обсуждение. Вот. На мой взгляд, очень легко показать, что это, скорее всего, полная ерунда. Причем показать численно. Не то, что здесь я сейчас, естественно, воспроизведу эмоциональную аргументацию в начале, но вы поймете, что это можно посчитать. Ну вот представьте, Земля, да? И, значит, сверху бухается какой-то пепелац. В норме вообще все чебурашки разбегаются от этого. Да? То есть крайне маловероятно, что какой-то, значит, задумчивый сурикат выйдет и говорит, что же значит, что валятся на нас с небес, неужели космобольцы. <музык> Это само по себе невероятно. Но хорошо, бог с снизит психологии животных. Допустим, мы, правда, вот он не упал, никого не напугал, а мы просто сфотографировали какой-то кусочек. Вероятность попадания туда, живого существа, вот такого размера, крайне мала. Ее можно оценить. Ну, если это вот все-таки случайное распределение. А дальше у нас есть биосфера, и мы знаем, что основная масса биосферы вовсе не в пушистых чебурашках, а в совсем мелких объектах, да? Там, насекомые и меньше. И мы можем посчитать, если у вас плюхнулся аппарат, тут же увидел чебурашку вот такого размера перед собой, то должна быть полная масса биосферы Венеры при каком-нибудь разумном предположении о распределении существ по размерам. Мы не можем себе представить биосферу, где самые мелкие объекты — это вот такие существа, и нет ни мелких, ни крупных. И, и тогда я, я думаю, что оценка массы биосферы с такой вероятностью будет там, порядка массы самой Венеры. Это совершенно невозможно. И с черными дырами, я, собственно, в чем вспомнил, очень похожая штука. Мы знаем, что разумные сценарии формирования первичных черных дыр предсказывают очень много легких объектов. А на их существование есть очень жесткие ограничения там, по отсутствию наблюдаемого излучения Хокинга, по гравитационному микролинзированию и так дальше. И так дальше. И тогда потребуется сказать, что э, там, все родившиеся первичные черные дыры сидят в очень узком диапазоне планетных масс. Это дополнительное предположение, которое делают аргументацию более слабой, но, но не убивает ее совсем. Следующий вопрос. А, Галя, ты где? Я, тут. Я, короче, не вижу, но, Галя, тебе, тебе нужно идти вот туда повыше. Или Егор, кто там ближе? Да, Гаря, поднимайся, вот девушки туда, да. В третий ряд сверху. Кто? Кто поднял руку? Да, да, да. мне еще нечего интересно. интересного. Было бы здорово приходить на такие мероприятия со своим микрофоном подключаться к сети. Здравствуйте, меня зовут Мария, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот я человек, допустим, с фундаментальным физическим образованием, но… Я как бы болтаюсь, допустим, в сфере биофизики, то есть я знаю все про биофизику и так далее. И вдруг я решила там, ну, в качестве хобби заняться, допустим, физикой высоких энергий. Я то есть представляю основы, базу, но хочу узнать, что вот сейчас происходит, что на пике вот популярности, что сейчас важно, что сейчас исследуют. И залезаю как бы в, вот, в скалар или, я не знаю, в скопусы искать статьи. И вот вопрос как раз тоже про «Девятую планету», ну, то есть касаемо вот этой темы с двумя разными альтернативными теориями. Как понять, какой вот критерий выбора статьи, насколько она действительно отображает или не отображает реальность, действительность? То есть я понимаю uh -huh. базу, но какие-то нюансы я понять не могу с моими знаниями, ну, физики, допустим. Да. Спасибо. Очень хороший вопрос. Это означает, что ответ должен быть очень многогранным. Очень много надо сказать. Но за недостатком времени я бы сказал, что начинать нужно все равно с обзоров. То есть есть авторитетные обзорные издания, и их, как правило, ну, или прямо все знают, или довольно легко узнать, если это соседняя область. То есть можно понять, какие обзорные журналы хорошие, какие похуже. И, соответственно, прочтение двух-трех, я думаю, больше не понадобится, свежих обзоров по теме даст вам весь контекст. И, как правило, этого достаточно. Вот по астрофизике, например, у меня есть такой проект, есть замечательный сайт, давайте я на всякий случай напомню, кто не знает. Есть такой замечательный сайт, архив.орг. Соответственно, на нем знают все люди с фундаментальным физическим образованием. Да, а, но ну и не только. Это крупнейший депозитарий научных в основном текстов, куда авторы сами кладут статьи, там больше полутора миллионов статей уже, они все в открытом доступе, это очень здорово. Там, чтобы... Я не знаю, какой этой аудитории лучше это пропагандировать. Но, вот, например, Перельман, когда свое доказательство известное, публиковал, он вообще не публиковал его в журнале. Он положил на сайт архив. Просто для математиков это тоже вот то, с чего начинается утро. И, соответственно, есть астрофизическая часть архива, она самая большая сейчас. И я сколько уже? 17 лет. У меня есть проект как это такого не рецензируемое, а обозревание этого архива. И в этом моем проекте, кроме того, что там каждый день я выписываю какие-то новые интересные статьи, я отдельно выделяю обзоры, я все раскладываю по темам. То есть условно вы хотите правду узнать, что там сообщество сейчас думает про нейтронные звезды, вы заходите, тыкаете в Графуни графу нейтронные звезды, там 100-500 статей, но обзоры выделены красненьким. И, соответственно, вы э, смотрите эти обзоры и повторюсь, прочтение двух-трех. Больших... Ну а большой обзор современный — это страниц 50-60 примерно. То есть как раз три обзора складываются в такую небольшую книжку. И поскольку они разные от разных авторов, они будут представлять, в общем-то, дополняющие друг друга взгляды. И даже если кто-то один там, к какой-то альтернативной идее испытывает такую неприязнен, что даже кушать не может, то другие авторы, скорее всего, будут как-то более лояльны, если идеи заслуживают внимания, и так довольно быстро все можно понять.